доброго времени суток вы с любовью из моего домика в деревне показываю вам свое картофельное поле мы выкопали картошку знаете когда ее выкапываешь такое ощущение что ты сделал какое-то огромное огромное дело осенью ну, потому что это самый объемный труд посадить картошку, ее промотыжить, прополоть и, конечно, выкопать и определить на хранение. У нас четыре сотки, участок небольшой, но урожай нынче картофеля. Исключительный просто отменный-отменный. Земля была еще тяжелая, когда мы выкапывали. Это было вот, выходные дни, помогали сын, внуки, так было весело и дружно у нас организовано <свы> выкапывание картошки. Два дня мы копали и слава богу, слава богу, все выкопали, определили количество собранного картофеля, но это очень много, конечно, для нас очень много. У нас картошка, конечно, экологически чистая, мы ничем ее не удобряем таким, ну, только уж навоз. Ну, от колорадского жука, конечно, спасаемся, собираем его, ну и обрабатываем картофель до посадки. До посадки обрабатываем, чтобы не было жука. Но дело в том, что если этого мы не будем делать, то соседи, вот у нас здесь три участка, вот так вот, три последних участка. Весь жук к нам пойдет, поэтому обрабатываем картофель одним и тем же, чем они обрабатывают, тем и мы, чтобы в одной теме бороться с этим ненавистным злодеем картофельным. Так что, картофель собран, урожай отличный. Приглашаю посмотреть вам, сколько мы собрали картошки. Лежит она сейчас в гараже, подсыхает, потому что земля была тяжелая, когда копали. Надо дать ей подсохнуть. Посмотрите, сколько у нас получилось урожая картошки. Очень много, очень-очень много. Мы ее пока положили просушить сюда вот. Сарай, чтобы она немножко отошла потому что когда копали все-таки земля еще липла у нас не песок земля такая чернозем поэтому надо чтобы она подсохла для того чтобы спустить в погреб да и конечно такое количество нам не одолеть так что желающие пожалуйста обращайтесь ко мне с удовольствием продам это экологически чистый картофель Никакими химикатами не отравленный, Пожалуйста, пожалуйста, посмотрите, какой отменный, отменный чистый картофель. Просто замечательный. Сказать какой сорт, я не знаю. Невиданный урожай. Невиданный. У нас есть участок, где когда-то был навоз, но там картошка, конечно, большая, большая такая. Посмотрите, на удивление, хороший картофель. Год на корнеплоды в этом году замечательный, замечательный. Хотя были дожди, но дожди пошли, скажем так, в тему ко всему этому. И урожай отличный, отличный урожай корнеплодов. Ну, в том числе это картофеля, морковь у нас замечательная, свекла. Корнеплоды исключительные, хотя и лето было холодным. Урожайным выдался... 2019 год на корнеплоды. Свеклу я сажала совсем немного, буквально в одну строчку, даже не пропалывала ее, как росла она, так и росла. И вот такая корзиночка достаточно большая получилась свеклы. Я ее не пропалывала, то она у меня такая, какая вышла, такая вышла. Мелочь я вот сделаю заправку борщевую. будет Все идет в дело, все идет в дело огромные морковки были <смех> посмотрите какие они огромные и все в таком же духе там две дальше каждую четыре корзинки плотно-плотно сложенные вот так к примеру посмотрите какие громадины огромная и очень хорошая сочная морковь сейчас я ее переберу просто выкопали оставлять ее нельзя вянет она я переберу какую-то сделаю на заморозку какие-то на салаты морковь замечательная так что с корнеплодами нынче повезло смотрите посмотрите какие морковинки какие морковинки ну, она и к тому же очень сладкая сейчас вот переберу ее и буду делать заготовки очень-очень хорошая морковь